Меняю квартиру в Сочи на автомобиль с доплатой. Друзья, всем привет! Сегодня такой нестандартный у нас выпуск. Будет несколько предложений. И в этих нескольких предложений будет... Обмен квартиры в Сочи на автомобиль, также будет обмен квартиры в Сочи на любую другую недвижимость в другом регионе, поэтому посмотрите это видео до конца. Начну с жилого комплекса Бочаров-Маяк, здесь есть несколько квартир и есть апартаменты. Жилой комплекс Бочаров-Маяк – это дом бизнес-класса, под каждым домом есть своя парковка, на крыше бассейн и джакузи. Начну с квартиры с террасы, общей площадью 130 квадратных метров, жилая 71, остальное большая терраса. Угловая, светлая, креативная квартира, снизили на на нее стоимость новая цена 19 миллионов. В этом же доме есть квартира с террасой площадью 40 квадратных метров и плюс 40 террасы, итого 80 квадратных метров. Стоимость появится на вашем экране. На первом этаже есть нежилое помещение площадью 62 квадратных метра. На нее тоже снизили стоимость, новая цена 11 миллионов 600 тысяч. Из, этой квартиры, ну, из этого помещения можно сделать магазин, офис, либо апартаменты для сдачи в аренду. Следующий апартамент площадью 39,6 квадратных метров. Вот он как раз э, меняется на автомобиль. На него тоже здорово снизили цену. Новая цена 5 миллионов 600 тысяч. И можно доплатить автомобилем в хорошем состоянии. Ну, стоимостью где-то до двух миллионов рублей. И, кстати, не только на автомобиль. В общем... Ждем ваших предложений. Также в жилом комплексе Бочаров-Маяк продается квартира с ремонтом, с хорошим видом. Площадь 50 квадратных метров, цена 14 миллионов 750 тысяч. Есть два апартамента на Лысой горе, то есть микрорайон Светлана, самый верх. Апартаменты площадью 30 квадратных метров, их два, стоимость 4 миллиона, либо с обменом на любую другую недвижимость, даже в Челябинске. Также есть жилой комплекс «Воздушная гавань», который находится прямо возле аэропорта. Есть несколько апартаментов, стоимость 4 миллиона, и собственник тоже готов рассмотреть условия по обмену. И напоминаю про квартиру в жилом комплексе «Рио де Мамай», который находится на «Мамайке». Это студия 33 квадратных метра. Продавец очень хочет ее поменять на квартиру в Москве. Подробности по телефону. Ну и воспользуюсь случаем, предложу еще одну квартиру в Сочи, в микрорайоне Бытха. Квартира 35 метров с новым дорогим ремонтом, с прямым видом на море. Собственник хочет ее поменять на квартиру в Питере. Подробности по телефону. Как видите, ситуация складывается в пользу покупателя. Как раз сейчас нужно покупать недвижимость в Сочи на падающем рынке. Кстати, скоро выйдет... Новый выпуск, который будет называться «Ценопад в Сочи. Часть третья». Чтобы его не пропустить, нужно подписаться на канал, не забыть там поставить колокольчик, чтобы не пропускать интересные предложения. Ну, а у меня на сегодня все. С вами был Дмитрий Волков, канал Волкстрит. До новых видео. Пока.